Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами я, Виктория Никульшина, менеджер по связям с общественностью компании «Мое дело». Сейчас мы возьмем интервью у представителя успешной организации о «Фирма Калита». Он поделится своим опытом и раскроет все секреты успеха. Я задам ему несколько важных, интересующих меня и, конечно же, вас вопросов. Это интервью станет одним из первых в цикле интервью с предпринимателями, которые успешно используют в своей работе интернет-бухгалтерию «Мое дело». Игорь, мы рады приветствовать вас у себя в студии. Расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как давно открылась ваша фирма, сколько вы времени уже работаете, посвятили этому делу? Компания на рынке находится уже более 25 лет. Я работаю в компании с 2002 года. За эти 15 лет, более чем 15 лет, пройден большой путь вместе с компанией. Начинал я в компании менеджером по продажам на сегодняшний день я управляю в компании тремя подразделениями это производственное подразделение это маркетинг и это отдел продаж расскажите нам пожалуйста о том чем занимается именно ваша фирма что вы делаете для кого делается компания занимается основными двумя направлениями это производство солнцезащитных изделий под заказ конечного клиента которые выпускается под торговой маркой Фару. И это второе направление, это продажа компонентов для солнцезащитных систем, для производства солнцезащитных систем и оборудования для производства. То есть, помимо того, что вы производите готовый продукт, вы еще и производите к нему, так скажем, запчасти. Uh -huh. Это очень удобно. Запчасти мы экспортируем, являемся одним, их, одним из крупнейших экспортеров в Россию компонентов для производства солнцезащитных систем. Первое направление – это производство солнцезащитных систем по размерам заказчика. Заказчик сам выбирает, какое изделие ему нужно сделать под размер его окна. Мы производим эти солнцезащитные изделия на своем производстве. Второе направление – это продажи комплектующих для производства солнцезащитных систем и продажа оборудования для этого производства. Здесь уже производством занимаются наши дилеры, которые находятся на всей территории России. Угу. Насколько я знаю, вы еще и в странах союза таможенного да, работаете? Мы работаем со всеми странами таможенного союза. Игорь, скажите, пожалуйста, поподробнее, кто ваши клиенты, какой это сегмент рынка? Наши клиенты – это только B2B-клиенты в направлении продаж комплектующих под брендом «Катрис», который находится на всей территории России и занимается собственным производством. И второе направление — это продажа готовых изделий под брендом «Форум», которые также находятся на всей территории России и являются нашими дистрибьюторами. Зарубеж не планируется идти? За рубеж пока не планируем продавать. Игорь, скажите, а много ли конкурентов на вашей ниши бизнеса? Ведь это так важно, быть лучше, чем остальные, донести свою позицию. Спасибо, Виктория, действительно очень важно. А, можно сказать, что а, такого уровня производства, если говорить о направлении солнцезащитных изделий под заказ, а, под, который выпускается под торговой маркой «Форум», Такого объема производства их практически нет. Мы выпускаем более 75 тысяч изделий именно под заказ. Вот в нашем сегменте, можно сказать, такого уровня конкурентов нет. А в принципе, конечно, это достаточно высококонкурентный рынок. Ну, в одной Москве производителей более 100, я думаю. 75 тысяч изделий это в формате какого времени? Это в месяц. В месяц. Да, да большой действительно объем производства. Друзья, у нас настоящий монополист в направлении продаж комплектующих и оборудования для их производства. Здесь ситуация, мы уверенно входим в тройку лидеров. На первом или на втором месте, к сожалению, мы точно не знаем, потому что не существует каких-то независимых исследований. Поэтому ну, вот где-то вот на этом месте. Я уверена, что в сфере вашего бизнеса есть какие-то секреты, лайфхаки, которые вы обязательно применяли. и, Конечно, нам было бы очень интересно об этом послушать. Расскажите. Виктория, интересное само по себе слово, лайфхаки. Да? Обычно мы пользуемся другой терминологией, но если говорить о каких-то секретах, то прежде всего можно сказать об уникальности. Уникальности в чем? Что касается бизнеса, здесь очень важно не находиться в неком равновесии, что ли. Нужно всегда стремиться сделать больше, чем вчера. И каждый день движение вперед заставляет находить какие-то новые моменты и на конкурентном рынке находить такие уникальные способы продвижения собственного товара, которые не нашли еще конкурентов. В этом, наверное, и заключается основная уникальность нашей компании в обоих направлениях. Основная наша заслуга – это организация производства европейского уровня у нас в России мы реализовали автоматизированный учет всех процессов на производстве. Мы, начиная от вывода заказов в производство, которое организовано в на безбумажных носителях, любой оператор на рабочем месте получает задание без, без обращения к какому-то листочку бумаги, на что тратится очень много времени, мы автоматически учитываем индивидуальную производительность труда на производстве. В каждый момент времени видим, кто на какой операции какое изделие делал. Точно также мы можем посмотреть уровень качества отслеживаем на каждом этапе производства и у нас нет такой операции, как специальное отделение ОТК, потому что качество и само по себе операцию, по тогда, когда смотрят качество выпускаемых изделий, мы внедрили в технологию производства. То есть это часть технологии. Соответственно, автоматическое хранение готовых изделий позволяет нам очень быстро штрих передать на передать с производства на склад и на складе уже найти при отгрузке товара, тот или иной заказ, ну, просто забив определенный штрих. Игорь, у меня попутно созрело несколько вопросов к вам, пока вы рассказывали. До этого вы мне говорили, что у вас 120 сотрудников всего. А сколько из них трудится именно на производстве? То есть если вы даже в одном своем направлении производите по 75 тысяч изделий в месяц, сколько людей должно быть? На производстве в разное время работает, безусловно, разное количество людей. На ситуации, да? Да. Угу. Наше производство занимает, производственный складской комплекс занимает порядка 3500 квадратных метров. Но для производственного участка отведены порядка 600 квадратных метров. И благодаря тому, что их так мало, нам не было необходимо очень компактно разместить все, и пришлось работать в две смены. Поэтому mm -hmm. в каждую смену работает порядка 40-45 человек. Собственно говоря, администрация производства очень небольшая. Mm -hmm. Поэтому это позволяет нам добиваться максимальной производительности труда, которую мы в общем, довольно просто измеряем. Выпуск количества изделий на одного человека. В да, месяц. Действительно, действительно. А, так, еще вопрос хотела задать. А, арендуется да, помещение. Под да, это арендованное помещение. А аренда, где находится? Ну, не Москва, да, да? Да, это безусловно не Москва, потому что сегодня в Москве достаточно дорого содержать производственные части. И, насколько я понимаю, весь формат сегодня производства mm -hmm. выносится за пределы Москвы. Мы находимся 6 километров от Москвы по Новорязанскому шоссе. Это поселок Томилина, территория бывшей птицефабрики, mm -hmm. там производственный складской комплекс класса А который позволяет, собственно говоря, с наш, нашим клиентом туда достаточно просто доезжать и э, получать хороший уровень услуг с да, точки зрения отгрузки То есть товара. ваш склад находится тоже там же. То есть в да. случае, если вы дорогие пользователи, те, кто нас сейчас смотрит, захотите приехать и посмотреть, как действительно выглядит производство фирмы Калита, то вам нужно 6 километров, да? 6 километров Шесть по ново шоссе в Рязанском шоссе? То есть это довольно близко. Часто очень возникает вопрос. Для того, чтобы автоматизировать полноценное производство, необходимы очень большие инвестиции. И для чего, собственно говоря, мы это делали? Рынок долгое время развивался небывалыми темпами. Там, по 30-50% по в год. Было несложно продавать и в этот момент времени и заниматься производством было, ну в общем-то, и его оптимизацией было заниматься некогда, как правило. Поэтому вопрос в этом встал тогда, когда начали сокращаться объемы продаж. Для того, чтобы не сократить свои продажи, а продолжать расти похожими темпами, нам пришлось заняться автоматизацией, которая в результате привела к снижению производственных затрат, что позволило нам, в свою очередь, снизить цены на готовую продукцию, это сильно нас отличает от всех конкурентов, не уронив качество. Поэтому на сегодняшний момент времени мы можем смело сказать, что наша продукция имеет очень хорошее качество и по очень низкой цене. Что вот. это нам дает? Это дает возможность при сегодняшнем сокращении уровня спроса, поскольку потребность в жалюзии в солнцезащите осталась, у людей, но денег не всегда хватает на то, чтобы их купить. Соответственно, снижение цены позволяет этот спрос поднять. А, ну, если он поднимается за счет нашей продукции на нашу продукцию, мы только рады и все будем делать, продолжать дальше, чтобы так и все и происходило дальше. Слушайте, у меня возник попутный вопрос. Я вот, например, я человек, не посвященный, да, скажем так, в солнцезащитную тематику, и насколько мне всегда казалось, что Путь к реализации такого рода товара, он лежит через новострои, тендеры, вот это вот все. Это не так, да? Насколько я понимаю, это не так. Есть разные сегменты этого рынка. Безусловно, есть рынок новостроек, есть рынок тендерных mm -hmm. заказов, есть рынок DIY, это через все эти готовые стандартные изделия, которые продают люди достаточно в больших объемах. И там есть свои лидеры в отрасли. Mm -hmm. Мы говорим об отрасли или о сегменте этой отрасли, изделия под заказ, mm -hmm. под заказ заказчика. Безусловно, обслуживать такое большое количество заказов Нужно создавать инфраструктуру не только производственного характера, но и всей, всех подразделений компании. Следующим лайфхаком, которым можно отнести, я думаю, это нашу систему дистрибьюции, которая выстроилась для реализации торговой марки Форум. Мы осуществляем дистрибьюцию двумя способами. Первый способ, и он основной для нас – это через представительство торговой марки «Форум», которое расположено на всей территории России. Представитель «Форум» — это компания, которая имеет определен, по, по определенному виду выстроена в каждом из регионов. Она заносится на нашу карту. Карта находится на сайте, который распространяем мы за свои деньги и рекламируем его для конечного покупателя. Конечный покупатель, когда интересуется о жалюзи он, или о системе солнцезащиты, он заходит в интернет, как правило, смотрит, где бы он это мог купить, находит наш сайт. Поскольку мы очень сильно упростили способ выбора этих систем, для него становится это очень просто, красиво, наглядно. И он, когда хочет купить, он видит цену. Цена у нас единая на всей территории России на нашей изделие у наших представителей. Он выбирает город. Свой, естественно, находит точки продаж, где он может купить нашу продукцию. И по этой цене, по которой он увидел в интернете, именно по этой цене осуществляется продажа изделия. То есть мы для своих представителей, для своей дистрибутивной сети даем конечных покупателей. А уже опосредованно они, мы получаем доход с заказов, которые приходят к нам они получают доход с конечного покупателя да, и с тех услуг, это... да, которые оказывают они попутно на наши изделия. То есть вам при этом не нужно содержать дополнительных сотрудников? Совершенно верно. Эту... Да. Это обоюда... схема. Прям... обоюдовыгодная схема. Прямо прекрасно, получается. действительно. Мы стараемся присутствовать на любом сегменте нашего рынка. Я уже говорил, что есть тендерный рынок, или вы упоминали об этом. наши представители Мы напрямую практически в них не участвуем, но выступаем как производственная площадка для тех, кто хочет выигрывать тендеры. Поскольку мы можем предоставлять очень хорошие условия, как ценовые, так и качественные, то огромное количество тендеров, выигрывающих нашими представителями или дилерами, они выигрываются на наших изделиях. И очень часто встречается такое, что я посещаю, ну точно так же, как и вы, дорогие случаи, слушатели различные учреждения, и вижу там бирку форум на многих изделиях. Игорь, я понимаю, конечно, что такая сфера, она, наверное, не может содержать каких-то там глобальных пиар-поводов, либо что-то такое сумасшедшее, но все-таки вот передовые технологии, как вы с ними дружите, внедряете, не внедряете, как происходит? Ну... Мы хотим сделать этот B2B рынок умным и умно его построить. Это, с одной стороны, задача интересная, с другой стороны, необходимая. Почему она интересная? Потому что ее мало кто воплощает до конца. Почему она необходимая? Потому что, чтобы завести такое количество заказов, нам бы потребовался штат там, 50 сотрудников, которых нужно было где-то разместить, где-то посадить какое-то количество э, ошибок, они бы совершали при заведении заказов. Мы поэтому не пошли по этому пути, потому что это стандартный путь. Я вам говорил, что мы стандартными путями mm -hmm. не хваем. Поэтому э, мы разработали специальную уникальную программу веб -про, э, с веб-интерфейсом, которая позволяет нашим представителям э, работать в ней заводить заказы в ней, видеть сразу цены, то есть процесс обучения, и наши представители тоже очень часто развивают свою дилерскую сеть. И они работают не только в розницу. Соответственно, они в ней могут давать доступ своим дилерам, которые также забивают заказы с конечными покупателями, которые видят свои заказы каждый в своем личном кабинете они видят в этих заказах не только цену наличие материалов они видят в них где их заказ находится на каком стадии производства вышел он, не вышел с москвы и могут отследить полностью их путь им не нужно звонить им не нужно в рабочее время это делать если это для кого-то попутный бизнес Таким образом это позволяет нам сократить наши издержки, это позволяет нашим дилерам и представителям сократить их издержки и время обслуживания на точке продаж, потому что мы всегда говорим, что наш клиент — это клиент, который хочет продавать много. Это не те клиенты, которые готовы один заказ в месяц разместить и взять, содрать три шкуры с конечного покупателя. Поэтому мы вот для себя нарисовали такого очень бойкого, шустрого, интересного, развивающегося представителя, который мы видим в качестве своего клиента. Веб-интерфейсы создавали. Я так понимаю, что это прям какое-то программное обеспечение. как занимались этим? Может, быть, разработчиков нанимали дополнительно? Или свои, или Вы знаете, лучше, чем мы сами, этот бизнес-процесс никто не знает. Поэтому я очень часто встречаю подход, который для, ну, я называю его опасным, когда человек имеет несколько бизнесов, свободные деньги и хочет организовать новое дело. И говорит, я сейчас найму одного человечка, у меня быстренько его оформит, а я буду сидеть и загорать где-нибудь на пляже, мне будут течь деньги. Так не бывает. Все дело всегда в нюансах, и поэтому чем больше вовлечены наши представители и владельцы бизнеса в сам процесс, тем успешнее бизнес. Также хотелось сказать несколько слов про то, насколько, почему интересно быть представителем торговой марки «Форум». Потому что торговая марка «Форум», формируя конечную цену для клиента, единую на всей территории России, она дает возможность заработка для наших представителей, которые работают непосредственно с нами и продают в розницу нашу солнцезащитную систему, нашу продукцию, они зарабатывают более 115%. Это более чем достаточно для того, чтобы э, развивать собственную программу, развивать систему продаж и сконцентрироваться непосредственно на ней. То есть, подождите, у вас есть ценник, который ваш, единый по всей территории России, и на него сверху еще 115% накрутки, которую э, получает дилер. Нет, мы конечному пользователю показываем конечную цену. Эта цена уже не может измениться в большую сторону. Но вот на этой цене, которую мы декларируем для конечного покупателя, наш представитель, продавая в розницу, может зарабатывать до 115%. Помимо заработка этих 115% на самих изделиях, наши клиенты, представители имеют возможность зарабатывать на дополнительных услугах. Очень часто конечный покупатель, как бы ему просто не преподнести, что он может повесить изделие самостоятельно, сделать замеры, но лень разбираться или э, нежелание, да, он э, ищет по, не только компанию, которую ему, где это можно купить и приобрести, он также ищет и компанию, которую ему может установить, соответственно, услуги по замеру, по монтажу изделий, какие-то другие услуги, которые оказывают наши м, партнеры, они также на этом зарабатывают. И зачастую. Этот заработок может составлять ну, похожую сумму от заработка на изделиях. Если говорить о направлении и лайфхаков, направлении по продаже компонентов под брендом Catrice, то в этом случае стоит упомянуть, наверное, наш склад и нашу организацию складского хранения. Она действительно очень европейская сделанное, созданное по высоким мировым стандартам хранения товара. То есть мало того, что у нас организовано полное адресное хранение, чего нет ни в одной компании нашего сегмента рынка э, до конца реализованного. Э, ну, это позволяет э, наличие адресного хранения и полной автоматизации, уменьшить количество работников на складе, при этом при всем э, сделать э, саму отгрузку, для конечного для, не для конечного, для нашего партнера, э, очень удобный, скоростной, в которой не будет ошибок, э, это очень ценно, потому как производительность труда на этом месте очень высокая. Мы очень щепетильно подходим к подбору компонентов, которые используем для продажи компонентов. Почему для нас это важно? Потому что, производя на этих же компонентах 75 тысяч изделий, нам очень важно, чтобы обеспечить высокую производительность труда, нам очень важно, чтобы эти компоненты были качественными. Mm -hmm. Поэтому в компонентах мы осуществляем продажу под брендом Catrice именно тех компонентов, которые используют на собственном производстве. Поэтому мы точно уверены, что они качественные. А вот если на секундочку представить, что я... Хочу заняться бизнесом, очень схожим с вашей по тематике, даже вот прям один в один. Что бы мне в данный момент на сейчас существующем рынке солнцезащитных изделий нужно было бы сделать? Ну, собственно говоря, все зависит от цели, которые перед собой ставите. Я убежден, что каждый в своем направлении должен быть сильным и выбрать то направление, которое ему ближе. Мы предлагаем два пути решение вашего вопроса, если вы хотите заняться этим делом. Мы можем вам помочь организовать собственное производство. Но, как показывает практика, хорошее производство, если вы делать хорошим, а плохим его нет никакого смысла делать, чтобы оно было конкурентоспособным и выпускало качественный товар, то в этом случае нужно производить и замахи, замахнуться сразу ну, тысяч на пять изделий в месяц. В месяц. Угу. Тогда можно организовывать и оптимизировать производственные процессы. Если же у вас, вы выпускаете 100-200 изделий и планируете их продавать через сеть своих знакомых, близких и родственников, то в этом случае нет никакого смысла в организации производства. Вы потратите на ресурсы, потратите на организацию производства очень много времени, а заниматься продвижением, собственно говоря, этого товара, останется либо будут другие люди, либо это будет по остаточному принципу. Да, Поэтому еще очень много средств придется вложить. И очень много средств придется вложить, да, еще неизвестно, когда как окупится, это окупится конечно. и когда это окупится. Поэтому э, рецепт очень прост. Вы начинаете заниматься продажей готовых изделий, развиваете это направление, и тогда, когда вы уже понимаете, что вы можете продавать огромное количество изделий, то мы можем говорить о том, чтобы вы организовывали производство. То есть идти к вам, дилерам, это вот самый оптимальный вариант? На сегодняшний момент это самый оптимальный вариант, потому что те 15%, которые вы, может быть, выгодаете, если начнете заниматься собственным производством самостоятельно, они зачастую только на бумаге. Зачастую то производство, которое вы организуете с самого начала, оно будет съедать эти 15% и еще больше будет съедать. То есть останется у вас меньше, заработаете вы меньше. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что оптимальным будет именно такой путь. Игорь, я знаю, что вы уже около полугода используете в вашей фирме Калита интернет-бухгалтерию «Мое дело». Но Расскажите о впечатлениях, чем помогаем. Нравится, не нравится. Может быть, есть какие-то пожелания к нам? Да, мы уже полугода используем программу. До этого использовали другую программу, которая нас чем-то не устраивала. И искали надежного партнера в этой области тоже. Почему нам важно использовать вашу программу? В частности, какой сервис она нам предоставляет? Поскольку мы имеем необходимость, такую потребность внутреннюю, постоянно развиваться, то мы очень хотим, чтобы наш бизнес был долгим, и ничто его не могло с этого пути свернуть. Поэтому для нас очень важна организация, так в кавычках назовем, белого предприятия. У, -у, -у. У фирмы «Колита» существует более 25 лет юрлицо. С 91, -го года, с 91, -го. да? с 91 -го года организовалась компания. Соответственно, для наших поставщиков с точки зрения налогообложения очень важно, чтобы у них был э, добропорядочными налогоплательщиком их поставщик, чтобы у них не было вопросов с точки зрения налоговых органов о том, могут они использовать, брать на затраты э, компоненты, которые покупают, или готовую продукцию, которую покупают, или не могут. Э, для этого э, мы, собственно говоря, делаем все необходимое. Но точно так же и мы проверяем своих поставщиков, на добропорядочность как налогоплательщиков. Соответственно, используем вашу программу именно для получения быстрой информации, которая бы нам позволила оценить, насколько эта компания не является фирмой-доневкой, насколько она платежеспособна, насколько нет ли у нее судеб, нет ли судов да, действующих, как она выигрывала государственные контракты, сколько она существует. И так далее. Это нам дает возможность в течение пяти минут ценить компанию, которой мы будем дальше сотрудничать. И, собственно говоря, это и происходит. Поэтому мы, в общем-то, довольны ну, того, того, день, да, в все на сегодняшний день. Да, да, да. Да, друзья, проверять контрагенты сейчас очень важно, потому что вы несете ответственность не только за себя в любой сделке, но и за того, с кем вы эту сделку совершаете. Игорь, большое спасибо за интервью. Мы были рады видеть вас у нас в студии. Друзья, напомню вам, что с нами сегодня был Бритвин Игорь Олегович. Это коммерческий директор ООО «Фирма Калита» производство солнцезащитных систем, жалюзей и компонентов. И также напоминаю вам, что это интервью будет одним из первых в цикле интервью с предпринимателями, которые используют в своей работе интернет-бухгалтерию «Мое дело». Игорь, вам заключительное слово, пожелание. Спасибо, Виктория, что пригласили. Спасибо за интересные вопросы, за содержательную беседу. Надеюсь, что все, кто связан с тематикой солнцезащитных систем, все, кто связан с их производством, с их продажей, всех, кто связан с продажей смежных каких-то направлений, надеюсь, что эти люди получили Возможно, какие-то ответы, возможно, увидели, где можно спросить эти ответы, потому что мы всех приглашаем к себе на производство, в себе в офис для того, чтобы, может быть, своими глазами удостовериться в том, что я говорил. И, поверьте, очень мало было времени для того, чтобы рассказать обо всем. Мы с удовольствием поделимся, и я надеюсь, что кто-то, может быть, из вас обретет в нас, собственно, партнеров для дальнейшего развития своего бизнеса. Спасибо, Игорь. Друзья, до свидания.